И всем привет, добро пожаловать в нашу группу и наш канал Stream. Сегодня хотел бы рассказать про наш мини конкурс, который мы проводим раз в неделю. Не обращайте внимания на даты, они актуальны на момент записи данного видео. Также хотел бы сказать, что у нас есть большой конкурс, который проводится у нас раз в два месяца, где мы разыгрываем либо золото, либо танк восьмого уровня. Но вернемся к тому, ради чего снимается данное видео. Чтобы принять участие в данном конкурсе, вам достаточно в нашу группу вот дэвэстрим сделать репост это запись в нашей группе напоминаем что репост чужого репоста не учитывается программой при выборе победителя ну и немаловажный момент надо записать в комментариях к этому каждый раз в комментариях к посту с конкурсом свой игровой ник это делается для того чтобы вы могли убрать ботов а также тех кто любит накручивать и забирать чужие призы если вы не верите в данные конкурсы достаточно пройти в благодарности Наша группа и почитать отзывы, а также посмотреть скрины счастливчиков, которые выиграли в наших конкурсах мини-репосты, дамагеры, там опытные и тому подобное. В общем, участвуйте в конкурсах, побеждайте, ставьте лайк данному видео, подписывайтесь на канал и удачи в рандоме. Пока-пока!